Всем привет! Меня зовут Глеб, и вы находитесь на канале Бесплатная школа видеоблогера. И сегодня мы расскажем об усилении поведенческих факторов. Что такое поведенческие факторы? Это группа показателей, по которым поисковые системы анализируют этот самый поведенческий фактор. К этим самым факторам относятся посещаемость канала с разных источников, кликабельность по данному запросу, сколько посетителей пришли с поисковых систем по анализируемому запросу или по похожему видео. К примеру, заметили вашу яркую обложку и перешли к вам на канал. Поведение комьюнити на самом канале, количество просматриваемых роликов, их обсуждения в комментариях или репост своим знакомым и другие действия подписчика. Чем дольше и активнее комьюнити ведет себя на канале, чем больше посетителей побывают на канале, тем лучше и выше поведенческие факторы. Благодаря этому значение этих показателей возрастает все больше и больше.